Вначале я хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить сегодня с научно-популярной лекцией на тему «Низкоразмерная система в контакте с гелием 3». Зовут меня Алакшин Егор Михайлович, я доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ и старший научный сотрудник лаборатории магнитной радиоспектроскопии имени Семена Александровича Собственно, Сегодня я расскажу про гелий 3, его основные свойства — чем интересно исследование гелий 3 и почему этим стоит заниматься, расскажу про низкоразмерные системы в контакте с ним, такие как наноалмазы, различные аэрогели, глины и наночастицы, которые мы также синтезируем в нашей лаборатории. Ну и начну с того, что такое температура, низкие температуры. Собственно, и как прогресс за последние 100 лет в низких температурах привел нас, собственно, к этим исследованиям. Кратко расскажу, что было сделано, ну и что интересное было получено. Также перед началом лекции хотел предупредить, что слайды у меня будут на английском языке, но, собственно, все я буду рассказывать, показывать, думаю, будет достаточно понятно. Ну и начнем мы с того, что же такое температура. Существует достаточно большое количество различных определений мы воспользуемся, собственно, наверное, наиболее общим, что температура это мера беспорядка. Себе это можно представить следующим образом, то есть у нас есть какая-то замкнутая система, например, с частицами газа. Эти молекулы газа хаотично передвигаются в этой системе, со ударяются со стенками сосудов друг с другом, ну и, собственно, мера беспорядка может быть скорость их движения и количество соударений. Собственно, низкие температуры в нашем случае будут означать то, что система будет приходить все в больший и больший порядок. Ну и в конечном итоге температура абсолютного нуля, а это температура 0 градусов по Кельюну, это полный порядок в системе и полное отсутствие движения. Ну, напомню, собственно, что 0 градусов по Кельюну это минус 273 градуса по шкале Цельсия также стоит сказать что за последние 100 лет в области низких температур вообще был э, произведен достаточно большой прогресс и на данный момент человечество дошло до температур то есть самые низкие полученные температуры это десятки пика кельвин то есть 10 минус 12 степени кельвина ну, то есть вот, э, в принципе э, возможности получить температуру абсолютного нуля ее нету сегодня на лекции мы рассмотрим почему ну, собственно вот до 10 минус 12 кельвина к этой температуре мы приблизились собственно если говорить для чего вообще эти температуры были нужны ну то есть исторически понятно что низкие температуры использовались для хранения различных продуктов ну а дальше уходя уже там в более низкие температуры и в температуры когда становились уже несколько градусов кельвина собственно можно уже было исследовать различные квантовые эффекты в э, таких квантовых жидкостях, как гели 3 и гели 4 которые будут оставаться у нас вплоть до нуля температур жидкими. Э, собственно, несколько слов скажем и о высоких температурах. Э, высокие температуры — одно из основных приложений, наверное, это термоядерный синтез. И термоя... э, температура, необходимая для термоядерного синтеза, для реакции, например, с использованием дейтерии 30 это 10 восьмой степени кельвин собственно человечество до сих пор идет к этой температуре и температуры такие недостижимы по крайней мере на какие-то длительные периоды времени таким образом мы можем сказать что температуры в низких температурах прогресс у человечества он как бы сильно выше ну и сегодня посмотрим что, собственно, было сделано? Вообще мы в основном работаем в области температур от полутора до 4,2 кельвин. Это температура жидкого гелия 4. Далее я кратенько расскажу историю, как был получен гелий, ну и, собственно, к чему все эти исследования привели. Вообще история криогеники основная связана с прорывом примерно сто лет назад 1908 год Хейке камерлин конос 10 июня в голландии в лаборатории лейденского университета получает жидкий гелий температура жидкого геля забегая вперед 4,2 кельвина ну и на тот момент лейден становится самой холодной точкой на планете таким образом наверное как и любой другой физик экспериментатору, у которого была бы такая возможность, Камерлин конус начинает проводить различные эксперименты при низких температурах. Ну и часть этих экспериментов была связана с тем, что исследовалось сопротивление различных тел при низких температурах. Ну и здесь вот э, на части слайда, на картинке представлено сопротивление для ртути, и видно, что при температурах ниже жидкого гелия э, сопротивление ртути становится равно нулю, и ртуть переходит в сверхпроводящее состояние лекция по сверхпроводимости была прочитана прошлым Юрием николаевичем он там достаточно подробно рассказывает как этот эффект возникает из-за чего то есть в рамках данной лекции про это по крайней мере много я не буду говорить ну и дальше в, буквально уже через три года после получения жидкого геля открывается вот этот эффект который называется сверхпроводимостью и дальше уже в 1913 году камерлин конос получает нобелевскую премию по физике ну и стоит сказать что за последние сто лет очень большое количество нобелевских премий по физике было связано именно с прогрессом в области низких температур ну и на своей нобелевской лекции по физике камерлин конос сказал что отлично теперь у нас есть такая возможность каждому эксперименту добавлять следующую приставку проведено при низких температурах. Давайте посмотрим немножко на установку, на которой все это было получено. То есть справа на слайде представлена фотография данной установки, слева она представлена достаточно схематично, ну и также вот эту схему в более простом виде можно посмотреть вот на следующем слайде. Например, слева, то есть мы видим, что для... Получение температуры в 4 Кельвина использовалось 5 циклов охлаждения. Ну и, собственно, давайте постараемся ответить на такие вопросы, почему установка такая сложная, почему нам надо использовать 5 циклов охлаждения, почему напрямую такую температуру, как 4 Кельвина, мы не можем получить. Ну и также, если внимательно посмотрите на слайд, то увидите, что... Последняя ступень предохлаждения использовался жидкий водород. Понятно, что использование жидкого водорода достаточно опасная история, потому что он взрывоопасен. Ну и В дальнейшем человечество уже модернизировало эту установку, и сейчас для получения жидкого геля жидкий водород не используется, а для предохлаждения используется достаточно всего лишь жидкого азота. Ну и собственно, Чтобы ответить на эти вопросы, нам надо вспомнить, что такое эффект Джоуля Томпсона. И что такое температура инверсия то есть для охлаждения использовался эффект джоуля томпсона данный эффект заключается в следующем то есть у нас есть газ который проходит через пористую мембрану давление этого газа у нас изменяется и также изменяется его температура для различных газов и при различных температурах эффект джоуля томпсона может работать как на нагрев так и на охлаждение собственно в 1885 году вот, Томпсоном и Джоулем, экспериментально данный эффект был обнаружен. Характеризуется этот эффект таким параметром, как миод, производная dt по ДП, и если этот миод у нас больше нуля, то эффект Джоуля-Томпсона у нас будет приводить к охлаждению. Еще такой важный момент, как температура инверсии, то есть температура, ниже которой для данного газа этот эффект будет работать на охлаждение. И вот как раз для гелия эффект, то есть температура инверсии составляет 45 кельвин. Таким образом нам надо произвести предварительное охлаждение до температуры 45 кельвин. Дальше, чтобы уже используя эффект Джоуля Томпсона, дойти до 4 градусов. Ну и здесь вот на слайде представлен коэффициент эффекта Джоуля Томпсона в зависимости от температуры, и видим, что положительные необходимые нам значения он как раз имеет выше 45 кельвин поэтому собственно в установка у камерлин конуса была настолько сложной он подбирал 5 этих циклов охлаждения так чтобы дойти до температуры ниже 45 кельвин ну и дальше последний цикл был использован гелий гелий был ожижен получена температура 4 градуса Собственно, дальше, буквально в ближайшие несколько лет э, Кэмерлин -Конос добился и более низких температур, то есть за счет откачки паров с гелия температуру можно понизить примерно до 1 градуса Кельвина. Там также происходят очень интересные эффекты, например, такой, как э, переход в сверхтекучее состояние гелия при температуре 2,17 Кельвина. Ну и за открытие сверхтекучести дальше э, Капицы Петр Леонидович также получил Нобелевскую премию. Ну и много Нобелевских премий было дальше еще за сверхтекучесть в гелии 3, исследование, ну, собственно, совсем с этим. Э, для того, чтобы эффект Джоуля Томпсона работал, то есть, э, есть несколько циклов, которые можно использовать. Самый классический цикл — это цикл Карно. То есть состоит он у нас из двух изотерм двух адиабат изначально э, Сади Корно разрабатывал э, его для и описал в работах о движущих силе огня то есть как используя нагреватель у нас газ будет расширяться передвигать ну и таким образом мы можем сделать двигатель ну и собственно на основе цикла карно работает э, э, двигатель внутреннего сгорания что важно в этой истории для нас? Важно следующее, что нам очень важно разделить горячую и холодную часть, ну и дальше холод складывать там, в нашу установку, а тепло отводить куда-то подальше от нашей установки. То есть вот здесь вот на слайде вы можете видеть различные реализации, как это все можно сделать, как можно горячую и холодную часть разделить, ну и в дальнейшем это уже используя движение и разделив эти части, используя эффект джоули Томпсона, получать охлаждение. В целом примерно такая же схема работает в холодильных установках, то есть в классических холодильниках, которые находятся у каждого из нас дома. Давайте примерно рассмотрим, как это дело работает, то есть у нас есть холодильник внутри холодильника стоит испаритель который будет холод у нас помещать вовнутрь холодильника снаружи холодильника конденсор такая металлическая решетка сзади холодильника тепло для отвода тепла вовне есть в данной системе компрессор который будет гонять газ ну и за счет эффекта джоуля томпсона мы делаем охлаждение разделяем холодную и горячую часть ну и дальше обычно я привожу такой пример а что же будет если мы возьмем термоизолированную комнату поставим в нее в холодильник включим его понятно что внутри холодильника у нас будет холодно тепло будет закидываться в комнату а что будет если дальше мы дверь холодильника откроем с, происходить с температурой в комнате ну, тут есть три варианта: первая температура изменяться не будет в комнате, второе, что она будет повышаться, и третье, что она будет понижаться. Ну и температура в комнате у нас будет понижаться, простите, повышаться. Повышаться она будет как раз за счет того, что есть коэффициент полезного действия, и этот коэффициент полезного действия он не равен ста процентов. Таким образом, мы полностью не можем работу перевести в холод. Ну и как раз за счет того, что мы не можем полностью работу перевести в холод или в тепло, у нас всегда будет какой-то коэффициент полезного действия у нашего процесса. Получить температуру абсолютного нуля будет невозможно. Ну и также при попытке достижения абсолютного нуля теплоемкость тел будет очень сильно уменьшаться, и при нуле Кельвина она будет равна нулю. Собственно, таким образом абсолютный ноль недостижим, но мы можем максимально близко к нему приблизиться. Давайте дальше немножко поговорим про гелий, что это такое. Вообще существует два гелия, это гелий-4 и гелий-3. Вообще весь гелий, который мы с вами знаем, в основном это гелий-4. Каждый, наверное, видел его в шариках. Это инертный газ, он сильно легче, чем воздух. Некоторые, наверное, даже дышали этим гелием. Обычно этот гелий добывается при добыче природного газа, дальше выделяется при охлаждении, то есть при охлаждении можно избавляться от различных других примесей и таким образом получить чистый гелий. Я уже сказал, что у гелия есть два изотопа: гелий-4 и гелий-3, и вообще количество изотопа гелия-4 вот здесь приведено на слайде. То есть можно сказать, что на один Миллион частиц гелия у нас приходится всего лишь одна частица гелия-3, а все остальное там это гелий-4. Сегодня основная речь пройдет про гелий-3, про его использование и применение. Гелий-3 вообще обычно получается путем бета-распада 3 это изотоп водорода тритий при бета-распаде. Испуская электрон переходит в гелий 3 период полураспада занимает 12 лет вот это вот гелия 3 его очень-очень мало на планете добывается он в основном то есть а сам тритий обычно получается при также в реакторах в реакциях с литий-6 Собственно, обычно для охлаждения используются две криогенные жидкости. То есть основная жидкость — это жидкий азот. Многие из вас, наверное, его видели. Ну, буквально через несколько минут я вам его покажу. Температура жидкого азота у нас 77 кельвин. Ну, например, мы можем провести такой эксперимент. Взять замкнутый сосуд, налить туда жидкий азот и начать откачивать пары. Температура жидкого азота будет уменьшаться, и в какой-то момент у нас азот перейдет в твердое состояние. Вообще все вещества при понижении температуры у нас будут переходить в твердое состояние, все кроме геля. То есть гелий 4 и гелий 3, они будут вплоть до абсолютного нуля температур оставаться жидкими. Это две квантовые жидкости, все дело в нулевых флуктуациях которые очень высокие в гелии, ну и в гелии 3 они выше, чем в гелии 4. Ну и температуру гелия 4 мы также можем достаточно легко уменьшить до температуры 1 кельвин, откачивая пары. Но при этом гелий у нас не будет становиться жидким. Давайте посмотрим несколько опытов. Собственно, первый опыт, я наливаю обычную воду. Ну, то есть то вода, как... Сюда я налью жидкий азот пока. Ну и давайте охладим воду, то есть, собственно, посмотрим на то, что при, переходе, при понижении температуры у нас вещество будет переходить в твердое состояние. Ну и второй опыт, он достаточно наглядный и красивый, то есть это цветок розы. Давайте тоже его охладим до гелевой температуры. Ну, Из-за того, что у воды достаточно большая теплоемкость и у розы, собственно, тоже есть теплоемкость. На это потребуется какое-то время. То есть в момент, когда азот у нас активно перестанет кипеть. Можно сказать, что мы дошли до температуры жидкого азота. Давайте подождем буквально еще... Секунд 20-30. Ну, естественно, всем хорошо известно, что при понижении температуры и охлаждения вода у нас перейдет в кристаллическое состояние, в лед. Ну, собственно, ни гелий 4, ни гелий 3 в твердое состояние переходить не будет. Вплоть до нуля кельвин а если мы хотим чтобы в это твердое состояние они у нас перешли нам надо приложить давление для гелия 4 это давление составляет 25 атмосфер для гелия 3 это давление выше связано с тем что нулевые флуктуации у него сильнее и надо приложить давление в 32 атмосферы тогда гелий переходит в твердое состояние там есть очень много интересных исследований по какие фазы бывают у гелия 3 в данном состоянии и собственно сегодня несколько слов я скажу про исследования других научных групп связанных с гелием и аэрогелями и с тем что буквально вот за последние то есть была открыта в гелии 3 новая фаза новая фаза буквально 5-7 лет назад ну и, собственно, роза у нас также замерзла. Вот у нас она заморожена, твердая, ну и мы можем ее разбить. То есть так вот. Собственно, немножко побаловались. Давайте возвращаться обратно к лекции. Давайте пару слов про гелий-4 я уже сказал. Давайте перейдем к гелию 3. Ну и сравним гелий 4 и гелий 3 Гелий-4 у нас не имеет ядерный спин, то есть у него он нулевой. И частицы, имеющие нулевой или целый спин, называются базоны, подчиняются статистике базы Эйнштейна. Основное отличие гелия-3 что гелий-3 имеет ядерный спин 1-2. Ну и такие частицы, они называются фермионы в качестве примера фермионов классический пример это электроны то есть температура перехода в жидкое состояние для гелия 4,4,2 кельвина и уже при температуре 217 кельвин гелий 4 переходит сверх текучее состояние это состояние как раз характерно у нас для бозонов которые находятся в одном квантовом состоянии описываются единой волновой функции то есть это как такие коллективные частицы находящихся в одном состоянии, в данном состоянии э, вязкость жидкости равна нулю. То есть вот. Ну и также существуют всего лишь две жидкости с нулевой вязкостью. Это гелий-4 и гелий-3 в сверхтекущем состоянии. Жидкий гелей достаточно недорогой, то есть это около 10 долларов, сейчас может быть чуть-чуть подороже собственно я уже сказал про нулевые флуктуации основное отличие то что гелий 3 у нас фермион и фермионы у нас в такое вот коллективное состояние они переходить не могут напрямую то есть их статистика это запрещает ну и долго у ученых большое количество времени ушло на то чтобы узнать что же происходит в состояниях таких, как сверхпроводимость, когда электроны переходят в сверхпроводящее состояние. Ну и гелий-3 вот при температуре 2 мкк может перейти в сверхтекучее состояние. За это также была вручена Нобелевская премия. Ну и вы видите, что цена, например, литра жидкого гелия-3 — это около миллиона долларов. Ну и связано это с тем, что на весь гелий... То есть на миллион молекул гелия всего лишь одна молекула гелия-3. Про применение гелия-3 мы поговорим чуть дальше. Ну и также из-за того, что у гелия-3 есть спин, у него еще также есть магнитный момент, и он третий по величине. И вообще гелия — это такой отличный зонд для исследования различных пористых сред, различных наноструктур, ну, про это мы также поговорим дальше. Также основное отличие гелия то что он имеет самый маленький размер, размер его меньше чем у водорода, потому что молекула водорода состоит из двух молекул это H2 или молекула азота это N2, для гелия молекула то есть все это состоит из одного атома, то есть Гель имеет у нас самый маленький размер в сочетании с низкими температурами и большим магнитным моментом. Его очень удобно использовать для исследований в ядерно-магнитном резонансе. Также у него очень большое количество характеристик, которые легко, легко измерять, и они очень сильно зависят от того, в какой среде гелий-3 находится. А вообще основные применения геля, то есть первое основное — это Фундаментальная физика, то есть проверка всех квантовых теорий, они как раз проверяются на жидком гелии 3 и гелии 4. Также можно изучать свойства поверхности различных материалов, такие как пористость, есть ли какие-то магнитные примеси в данных материалах. Одно из применений гелия 3 в медицине, то что если делать, например, МРТ, то есть можно сделать МРТ всего, кроме легких. Дело в том, что количество протонов в легких очень маленькое, и сигнал от протонов будет э, очень низким. И если мы хотим сделать МРТ от легких, например, можно использовать э, поляризованный гелий-3. Э, это инертный газ, вы его вдыхаете, ну и дальше смотрится сигнал от гелия-3 в легких. Ну и вот здесь вот э, на картинке представлен э, Сигнал, как выглядят здоровые, то есть э, МРТ-сигнал от гелия-3 для здоровых легких. Ну и следующее, наверное, одно из важных таких применений гелий-3 на перспективу. Гелий-3 вообще считается топливом будущего. Э, я уже говорил сегодня про высокие температуры и термоядерный синтез. То есть э, как только человечество сможет достигнуть температуру порядка... 10 в десятой степени кельвин то есть можно будет использовать реакцию на основе гелия 3 для термоядерного синтеза и такое вот основное ее отличие от например реакции дейтерия 3 те что в данной реакции не будут вылетать никакие нейтроны мы не будем загрязнять окружающую среду вот на данном моменте такой вот обзор по Гелию 3, что это такое, для чего это используется, заканчивается. Ну и дальше я расскажу, как мы применяем его у себя в лаборатории, какие исследования за последние 10 лет были проведены с гелием 3 Ну и остановлюсь, естественно, на самых каких-то интересных вещей, вещах. То есть, для начала, например, я говорил, что гелий-3 можно использовать а, при изучении пористости различных образцов. Часто это бывает очень важно для нефтедобычи, очень точно определить пористость, ну и дальше составить карту месторождений, таким образом увеличить эффективность нефтеотдачи. Вот здесь на слайде представлена фотография для глины одного из месторождений в Татарстане. То есть видно, что данный образец имеет очень высокую пористую структуру существует несколько методов по определению пористости классически это ртутная параметрия то есть ртуть загоняется в образец к сожалению собственно ртуть она сильно больше чем гели 3 и таким образом мелкие поры мы не можем не увидеть ну и также Данный способ он разрушает образец, то есть он деструктивный. Следующий способ — это азотная параметрия, но она тоже работает только в определенном диапазоне пор. Собственно, что было предложено в нашей группе, то есть можно сделать, например, в этом образце калибровочную полость. Здесь вот геометрия эксперимента представлена, делается калибровочная полость. Я уже говорил, что гелий-3 находясь... гелий очень хорошо чувствует размер. И характеристики гелия-3 будут для Гелия-3, находящихся в данной полости, и для гелия-3, находящихся в порах образца, будут кардинально сильно отличаться. Плюс э, мы можем вытащить даже распределение пор по размерам. Здесь вот представлен э, сигнал э, спинового эха. Видим, что у нас э, сигнал состоит из двух компонент. То есть э, первая, вторая часть — это как раз э, гелий-3 в полости и гелий-3 в порах. Дальше мы можем перевести этот сигнал в, то есть из временной шкалы в частотную. То есть Здесь вот сигнал номер два, обозначенный это сигнал от полости, номер один от всех пор. Ну и дальше, производя, используя математический аппарат, используя инверсное преобразование Лапласа, и наши данные мы можем пересчитать и показать вообще, какие поры в данном образце присутствуют, какое количество этих пор. Ну, здесь вот, вот это вот большое, это, естественно, вот это вот наша калибровочная полость. Ну и дальше мы видим, какие поры у нас есть и какого они размера. Собственно, кроме пористости, можно также изучать различные магнитные свойства поверхности. Это было сделано, например, на образцах на наноалмазах. Здесь на слайде вот, в качестве примера представлена фотография с просвечивающего электронного микроскопа образцов наноалмазов. Размер вот этот вот черный — это 2 нанометра. Точки, которые вы видите, — это атомы углерода. Мы видим, что в данных образцах у нас есть кристаллическое ядро, и сверху э, такая, на английском это называется, onion-like, то есть луковично-образная структура из углерода снаружи. Вообще применение то есть в, пос в последние годы, в последние 15 лет, очень активно используются различные наноалмазы, потому что у них есть интересные применения в медицине, также на НВ-центрах в наноалмазах, можно делать различные квантовые манипуляции, ну и также очень интересно, это можно использовать в электронике. И мы изучали, есть ли какие-то магнитные примеси в этих наноалмазах, и, собственно, что было сделано с помощью гелия-3. Здесь вот схематично представлен эксперимент, поверхность наноалмаза, какие-то магнитные примеси, мы называем их промагнитные центры, внутри. Что мы можем делать в наших экспериментах? То есть э, гелий-3 мы можем варьировать, на каком расстоянии гелий-3 будет находиться от вот этих вот промагнитных центров, таким образом сдвигая гелий-3, используя, например, изначально подготовленные, то есть преадсорбированные слои азота. Количество этих слоев азота мы можем менять, то есть от нуля до почти трех с половиной, в наших экспериментах они менялись, дальше сверху. Добавлялся гелий-3, изучались его различные свойства. Ну и здесь, вот представлена температурная зависимость. И вы видите, что скорости релаксации в зависимости от слоев азота у нас очень сильно будут изменяться. Ну и дальше, пересчитав все это в следующей модели: что у нас на какой-то глубине есть парамагнитный центр на расстоянии D0. А расстояние до гелия-3. Мы можем изменять, используя слои из э, жидкого азота, либо там, мы можем делать э, слои из гелия 4. Иногда это важно, чтобы избавиться от адсорбированной пленки гелия 3 на поверхности образца. Ну и из э, всех экспериментальных данных, используя математическое моделирование, и расчеты мы можем сказать, что глубина залегания вот этих вот промагнитных центров в данных детонационных наноалмазах находится на глубине 0,6 нанометров. Нано, напомню, это 10 минус 9 метра. В целом такую информацию вообще другими способами получить то есть глубину залегания невозможно, и можно сделать это только используя гелий 3 Вообще еще то есть такая вот очень интересная особенность есть, что гелий 3 и гелий 4 это сверхчистые жидкости, потому что при понижении температуры все примеси у вас будут оставаться на каких-то стенках, замерзать, ну, собственно вот, как бы, и выпадать примерно вот в такой лед при понижении температуры. И долгое время как бы считалось, что никакие примеси в гелий внести вообще невозможно. И вот буквально 20 лет назад активно началось исследование аэрогелей. Все это началось с таких вот губкообразных кремниевых аэрогелей, пористость которых достигала 99%, то есть это губка на 99%, состоящая из пустот. Ну и такая вот среда, она работала как примесь в гелии 3, Дальше от таких вот хаотичных аэрогелей ушли в область упорядоченных аэрогелей, про них я тоже несколько слов скажу. Ну а вообще как бы аэрогели в основном используются для э, теплоизоляции, в качестве детекторов частиц, э, в каталитической химии и в микроэлектронике. Э, мы исследовали аэрогели и показали, что э, Релаксация в них будет зави... ну, то есть Мы также можем изучать пористость аэрогелей. Все будет зависеть от адсорбированного гелия 3 на поверхности данных аэрогелей. А, далее а, вообще пошел такой переход к упорядоченным аэрогелиям. Они уже а, были сделаны на основе оксида алюминия. Вот здесь вот на слайде представлена фотография упорядоченных аэрогелиях. Ну и как раз вот в подобных упорядоченных аэрогелях в Институте физ проблем в Москве вот буквально 5-7 лет назад была открыта новая фаза в гелии-3. Еще, кстати, я не сказал, что очень интересное исследование гелия-3 есть следующего характера. Вообще гелий-3 и Вселенная имеют очень схожие симметрии, и таким образом многие процессы, проходящие в Вселенной, во Вселенной можно изучать в гелии-3. Есть известная книжка академика Воловика, она так и называется, Universe дроплет Droplet of то есть Вселенная в капле гелия. И идея в том, что для изучения Вселенной вместо того, чтобы использовать различные микроскопы, можно использовать гелий-3, ну и некоторые модели, которые есть на гелии-3, проверять, собственно, что было предложено нами в данных упорядоченных аэрогелях, то есть понятно, что мы э, исследовали их пористость, показали там э, различные модели релаксации. Из интересного мы сделали такую систему, э, добавили в эти упорядоченные аэрогели промагнитные центры, примерно как в наноалмазах, но здесь в качестве промагнитных центров выступали наночастицы диспрозия в ТОР-3, ну и вот на слайде видите, что при добавлении частиц э, гелий-3 очень сильно чувствует эти магнитные примеси, он также чувствует э, их распределение в, в образце, но ну, это использовалось в качестве такой модельной системы, ну и дальше уже какие-то неизвестные системы, там, такие как наноалмазы или какие-то другие в будущем, уже можно будет изучать. Ну и сейчас давайте немножко поговорим про наночастицы, собственно, Какие частицы обычно мы исследуем, синтезируем, то есть также мы занимаемся и синтезом наночастиц. В основном это трифториды редкоземельных ионов, такие как лантан в ТОР-3, диспрозий, тербий. Классический размер, который мы умеем получать от 5 нанометров до 200 нанометров, подбором различных химических реакций и модификаций в классическом автоклаве, то есть увеличивая температуру, давления, либо облучая микроволновым облучением, мы можем менять их размер, форму, ну и растить уже какие-то частицы с заранее заданными свойствами. Данные частицы они могут использоваться в различных лазерных технологиях, про это свою лекцию читал Максим Пудовкин. Ну и, например, можно... Uh, их использовать в качестве температурного сенсора. Uh, причем размер этого сенсора будет uh, несколько десятков нанометров. И очень локально мерить эту температуру. Uh, также uh, подобные структуры можно использовать для адресной доставки лекарств. Ну и вот Disprosifтор3 и Terbifтор3, перспективная основа для мрт контрастных агентов для высокополевых мрт ну и также на данные наночастицы можно делать с чистой поверхностью либо дальше покрывать их какой-то необходимой органикой для каких-то биоприменений немножко расскажу как обычно происходит синтез вот здесь представлен синтез на основе хлоридной реакции изначально берется хлорид лантана, натрий фтор. Они разводятся в воде, получаются два раствора. Дальше один раствор вкапывается в другой. Происходит реакция обмена. Получаем лантан фтор-3 и натрий хлор. Притом в этой реакции лантан фтор-3 у нас водонерастворимый, натрий хлор водорастворимый. Таким образом, потом путем центрифугирования, добавления воды, от всех примесей натрия мы сможем избавиться. Ну и дальше данный коллоидный раствор помещается в автоклав под температуру. Варьируется время от 12 до 24 часов температура. Ну и таким образом мы можем варьировать, например, размер, форму частиц. Ну на это также еще будет влиять изначально исходная реакция. Ну и также возможно варьировать все это, используя, микроволновое облучение. Здесь вот на слайде представлена э, реакция сначала из оксида празиодима в нитрат, ну и дальше уже нитрат с помощью натрия тор переводим в авторит. Причем здесь тоже водонерастворимым является только фторит празиодима. Э, то есть какие-то образцы дальше облучаются микроволновкой, э, их размер, форма, структура, ну и даже качество очень часто меняется и зависит от обработки и и вот облучение. Ну и здесь вот э, в качестве примера представлены фотографии частиц Лантанфтор 3. Красная шкала 50 нанометров, получена на просвечивающем электронном микроскопе. Ну и можем сказать, что частицы у нас представляют такие вот монетки. Э, можем посчитать э, диаметр, толщину. То есть дальше, используя статистику, уже пересчитываем в распределение частиц по размерам. Ну и мы видим, что диаметр этих монет у нас будет увеличиваться с увеличением температуры, таким образом, там, вплоть до 200 нанометров, увеличивая температуру, размер частиц мы можем увеличить. собственно, что вообще интересного было сделано в контакте с гелием-3, наночастиц? то есть были изучены частицы лантан в тор-3, то есть основное их отличие, что это диамагнитные частицы, а празиодин в тор-3, это ванфлековские парамагнетики и диспрозий в тор-3. Ну, очень подробно про э, свойства частиц я не буду сейчас останавливаться и рассказывать. Наверное, это сделает кто-то после меня в лекции про магнитный резонанс, чем, собственно, диамагнетики и парамагнетики отличаются. Идея в том, что... Э, ну, здесь такую же аналогию примерно, как с... Э, что происходит с веществами в магнитном поле, как они на это реагируют. То есть аналогию можно провести с электрическим полем. Есть, например, диэлектрики которые у нас не проводят ток, ну есть там какие-то проводники, которые проводят, ну и здесь вот подобную аналогию можно провести. Собственно, что было интересно изучить, то есть для диамагнитных частиц в контакте с гелем-3 было показано, что ведут они себя примерно так же, как аэрогели, то есть никаких там магнитных примесей внутри нету, это диамагнетики, но и очень сильно будет влиять площадь поверхности частиц на их релаксацию. Ну а дальше, вот, наверное, из интересного, это посмотреть на разницу между частицами прозиодима и лантанфтор-3. Вообще как бы исследования прозеодимфтор-3 в контакте с гелием-3 были связаны с тем, что теоретически была предсказана кросс-связь между гелием и прозиодимом. Ну и таким образом можно было бы передавать от э, произойден в ТОР-3 гелию 3 на магниченность. И это было бы интересно для, например, истории с э, поляризацией геля и использованием дальнейшем э, поляризованного геля в МРТ. Вот, Ранее фотографию МРТ я показывал. Ну и э, частицы произойден в ТОР-3 у нас уже парамагнитны сами. Euh, механизмы их релаксации уже очень сильно будут отличаться от релаксации э, гелия-3 в контакте с лантаном. То есть вот здесь вот для лантана, для прозиодима. Ну и из таких вот из ярких наглядных эффектов, чтобы сильно не вдаваться в подробности, у нас гелий-3 также очень сильно чувствует размер частиц, в контакте с которыми он находится. То есть были, э, в экспериментах использовались частицы размером, 20 нанометров — это образец 1, и 30 нанометров — образец 2. И вот э, на картинке вы видите, что э, гелий-3 у нас чувствует размер, и также были проведены математические моделирования, э, показаны э, флуктуации магнитного поля в зависимости от размера частиц, ну и показано, что э, с помощью гелия-3 мы можем чувствовать размер частиц ну и также вот различные магнитные примеси. История с частицами э, диспрозии в ТОР-3 заключалась в следующем. Вообще диспрозии ТОР-3 может переходить из парамагнитного в ферромагнитное состояние. То есть если парамагнитное состояние оно такое неупорядоченное, и при включении магнитного поля у нас вот эти вот магнитные моменты будут потихоньку выстраиваться по этому полю, то в случае феромагнетика это все уже у нас выстроено вдоль одного направления. И при температуре для диспрозии в ТОР-3 в 2,55 Кельвина, диспрозия в ТОР-3 переходит в ферромагнитное состояние. И нам было очень интересно исследовать два таких эффекта, как первое, что будет с этой температурой происходить при понижении размера частиц, ну и второй эффект, это никто никогда до этого не исследовал, а как же гелий-3 будет себя вести при таком переходе из парамагнитного в ферромагнитное состояние. Мы решили, что это будет интересно, ну и исследовали такие вещи. То есть здесь вот, к сожалению, не очень хорошо видно. Идея заключается в том, что как только мы взяли частицы диспрози в Тор-3, то есть если взять э, кристалл, он переходит э, при температуре 2,55 Кельвин, состояние ферромагнетика однако для наночастиц 5 и 20 нанометров данный переход не был обнаружен ну и собственно очень интересно было изучить данный процесс почему это не происходит и была выращена большая серия частиц большего размера чтобы потихоньку уменьшая размер частиц смотреть как вот эта вот температура перехода будет сдвигаться ну и здесь вот на слайде представлена температурная зависимость для частиц различного размера. И показано, что при уменьшении размера частиц, вот эта вот э, температура, она будет э, уходить в область низких температур. Ну и дальше была посчитана э, математическая модель, и показано, что в данной системе есть критический размер, он составляет э, диаметр частиц 1,2 нанометра, то есть частицы такого размера и меньше вообще не будут переходить из парамагнитного в ферромагнитное состояние. Ну, результаты данной работы были опубликованы в журнале NanoScale в прошлом году. В целом на первом слайде я показывал ссылку на свою личную страницу, там как бы, вы можете найти ссылки на различные работы, про которые очень кратко сегодня я рассказываю. Ну и дальше мы решили вернуться, а что же будет происходить с гелием 3 в момент данного фазового перехода. Решили перейти от наночастиц к микроразмерным частицам, потому что в них фазовый переход достаточно устойчиво наблюдался при температурах, где он должен наблюдаться. Ну и здесь вот на слайде показано, что гелий 3 также и чувствует очень хорошо фазовые переходы, то есть... С стрелочками показана температура 255 кельвина ну и для э, времен релаксации продольной поперечной на магничность т1 т2 то есть в температурной зависимости этот фазовый переход э, мы очень хорошо видим ну и дальше были проведены э, уже более подробные исследования в различных магнитных полях и сейчас исследуется э, серия наночастиц э, разного размера и там Получено очень большое количество интересных данных, но об этом я расскажу как-нибудь в следующий раз. Спасибо большое за внимание. На слайде представлена часть нашей научной группы. Ну и также вот хочется сказать, что обычно в конце сентября, начале октября, мы проводим Международную научную школу по магнитному резонансу его применения. Вся информация будет на сайте Института физики и университета. Спасибо большое. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Спасибо.